Где я оказался? Я же упал с самолета. А Это кто еще? Мне кажется, это зомби. Как из фильмов ужастиков. Ох, ух. Ой, я ужасно хочу жрать. Вот так. Возьмем как то пещейка. Я так и знал, что это надо было брать? Вот пригодится, же и кирка. Ну, Вот, можем разбиться. Еще не понимаю, как я выжила. ту ту ту ту ту ту Ух, с ним сражаться даже. С мечом, боюсь уже сражаться. Нет, лучше его... Так, так, ладно, ломаем. Мне казалось, что тут будет море. Ой. Ой. Ой. Ой. Блин. Вообще, я вообще что-то не врубилась. Ладно, ну, тут жареная рыба. Да все-таки попадают в эту дырку. Так, так, так, так, так, так. Ладно, может надо найти выжившего? вообще что это такое это походу апокалипсис какой-то блин От 2012 года о, копить хочу так. так а это мой самолет так жалко был такой гигантский самолет а где вообще его кусочки как-то маловато у него наверное куда-то шарик не отлетели. Зликов нет. Алло, тут кто-то есть? Тут есть кто? Нет, тут в этих зданиях нет, ладно. Пойдем в какие-то другие здания. Это что такое? Пойдем-ка туда. Так, так, так, так. Тут, тут, тут. Эй, тут кто-то есть? Кто ты? Я простой человек. Ты я... не зомби? Нет, я тут разбился. Мой самолет упал, даже могу показать. Э, пожалуйста, можете вкусить, пока меня тут зомби не зажрали. Чувак. О, привет, чувак. Вот хорошо поживаешь? Давай сейчас с этим за стул, или ты мне объяснишь, как ты сюда попал. Ладно. Да Ну, у меня летел самолет. Мне надо было доставить важный груз. Спаунеры, мобов. Они, походу, может разбились. И.. Может, это, ты, конечно, есть. Ну, вообще-то, а искать еще. У меня было в заднем грузе. Я ядерную бомбу конечно там несу, еще я не знаю где она и химикаты почему-то у меня такой был груз очень важный ну а летел я из Нью-Йорка в Россию нет а вот тут где мы интересно знать где мы ну, не знаю. ну что это за в а. я сам не сюда попал на самолете вот. пассажир -то. понятно а я на большом очень летел бомбер или каком-то там. Я уже даже его не помню, как это самолет Ладно. А что? Ты тут вот сколько уже живешь? Я уже очень долго. Где то. Вот. Ладно. О, чего там сундуки? Тут мои вещи. А, дома тоже есть вещи. Ну как ты видишь? Э, тебе еда нужна? Нет, мне нужна. Ладно, у меня еще удочка есть. Но... А, я так тебе не сказала. Мое имя. У меня имя Артм. Да. А тебя какого Да, Ник. Ну, не понятно. Ладно. Ну. Кровать. Ну, тут вообще хорошо устроился. Ну, было бы лучше. Если бы я бы не разбился. Понимаю. А, что мы здесь? Я практически не ухожу на улицу, потому что там всегда ночью. А мне, кажется, нам, а мне кажется, нам нужно проверить, что там на улице. Проверим. это Уже очень долго Давай я как-то завтра. Можно. Ладно. Переждем ночь <плес> у тебя все закрыто, И закрыто у тебя все здесь. Так. А у тебя есть вторая кровать? У меня, ну у меня может где-то заблудилась. Ну не знаю. Пойдем поищем. Это твое? второй этаж? Ну я туда очень легко хожу. Кстати, нет. я пошел кровать. У меня она кульная, кажется. что ну, поставлю Окей. Успей. Okay. Спокойной ночи. До завтра. До ночи. Ой, как шумщик поспали. Ну давай теперь на улицу пойдем. У меня вообще так сон приснился, как будто нас с тобой убили. Странно сон, да? Ну, да. Жестоко. Хотя мы еле-еле знакомы. У тебя есть ключи, открой есть, дверь. Да. Я-то не могу. Ладно, так. Ну куда пойдем? Давай пойдем Кстати, я где-то вон там видел кровать. Ну хотя у нас уже есть кровать, нам не нужна. Ладно, пойдем проверить. Я в это здание, если что. Ладно, я в другой путь Так. Так, кто у нас тут Не показалось, кто там кто-то был, такое ощущение. Ладно, там никого не было. М да, это здание ты проверенное. Пойдем, посмотрим, что у Артема там. Ух, жутковато. Артем, что? А ты где? Я я, я вот тут застрял. А. Не могу я тут по крайней мере ничего не нашел. А, а тут какие-то сундуки стоят. О, удочка. У меня тоже удочка. Что, молодежь, да не, у меня уже есть удочка, я уже своя. А ну можно еду, конечно, тогда быть. Не, ну у меня что? есть. У тебя на дому такая же? Ну, да. Я не знаю. Вот. Может, типа что-то там какой-то вышки? Не ломается нет не ломается даже вот тут Но еще есть... пойдем сюда тут какая-то книжка какой-то автор что? а тут какой-то автор хм, там что-то написано ты, ты наверное понимаешь английский почитай я? Ну ладно, окей. Что там как-то в столбик там какие-то слова напиши, написаны? Какой-то Я... чувак получился? Ладно. Я... Ну ты Я... хоть что-то перевел. Все равно хорошо. Какие-то погибшие, не знаю. Я вам, ну хоть. Ну, хоть за что-то спасибо. Ладно. Ладно, ладно, я думаю, нам уже не надо, что это такое, ой, прости, случайно, пошли туда, в полизацию, да, подожди-ка, ладно, ладно, мне кажется, здесь Мне я вообще не хочу, что получится больше, не уверен, я у меня уже порванная броня, как ты видишь, он сразу в субъекте. Очень много раз. Наверное, там водопад, который вниз туда спускается. Я тоже туда не хочу. Пошли. Хм. Ладно, меня это место пугает. Одни у мурашки потеряли. Ай. Хлепутини. Эй, чувак, подожди Что? меня. Ладно, завтра проверим. Ой, я уже устал. А у меня порванная броня, как ты видишь? Каспанол за слабой. А у меня железная полная броня. Давай здесь отдохнем, пожалуйста. Ты можешь далеко пробежать. Хорошо, легкой атлетикой занимался в детстве. Наверное. Эй, Мишут, там послушай. Вот за этой стеной, точно. Не ломается. Сломаем ее? Не, мы не сможем сломать, потому что это надо более теплый. Ну я буду долго ее очень ломать. Ладно, не надо. Не надо. Ну поделешь. О! Да. Нет, тогда не сможет, нет. Мне кажется, нужно будет потом. Тя... Ой, Пошли нет. просто, давай домой. Ладно, не жутковато. Дай-то быстрее, быстрее. Я уже устал. Да я уже тоже хочу есть. Мы так и не позавтракали. Я и на Давай. О, дом уже здесь рядом. Я добегу. Давай. Ух. Так. Эх, ну давай, я сейчас достану нам. Но... Тебе <соцентрический> дать стрел. Ну, зачем? Ну, у тебя лук есть? Со стрелами лук. Есть. У меня последний. У тебя есть вода? <соцентрический> <соцентрический> у меня последний пузырек воды. <соцентрический> Не... Ладно. Давай, я отчуду чуть, чуть попью, и ты попьешь. На. Давай допивай, там уже немного осталось. Не выпил. О да. Это было у нас после не или у тебя еще есть? Там ты у ничего? Воды у меня нет. Ты ничего не заметил? Это была животка. водка Ты не почувствовал? ты что правда не почувствовал? Нет! Да, ну, наверное, водки не пробовал. Ладно. Ой, уже темнеет. Ну, давай пойдем. Я что-то слышал опять. Как будто за нами какой-то энтер... какой энтерняк следит. Или что Нет, наподобие. Я думаю, что зомби где-то. Это да точно, потому что они где-то спрятались. Ну, ну, когда скоро нас ночь? Скоро нас ночь. Да уже совсем не скоро, потому что уже темнеет. Да, видно. Давай пойдем ночью. Что-то будет интересно. Нет. Давай сказку на ночь. Ты слышал о таком. о таком эндермен? Это есть этот слендермен. Да, я знаю, кто. О, да. Он страшный. Дай-те играть, пожалуйста. Ладно. Ну когда встретимся завтра. Пошли чуть-чуть. Я так вздремну, хорошо? Окей. Okay. Ладно. Ой! Я просто посмотрю. Да, посмотри. Сейчас уснем на бок, повернемся.